И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, заходим в настройки и ставим любой DLL, который вам понравится. Но сразу скажу то, что, возможно, на VRDevs этот скрипт скорее всего работать не будет, потому что он меньше скриптов поддерживает, чем кRnL. Вот, ну, я использую всегда кRnL. Напомню то, что он с ключ системой. И чтобы его использовать, сначала нужно получить ключ. Получать его нужно раз в день. Я уже сегодня получал, у меня просить его не будет. Далее возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Также смотрите, если инжект с первого раза не проходит, нажимаем еще раз. И ждем, пока появится окошко. Вот, как видите, оно появилось. Отлично. Дальше нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. В принципе, довольно простенький, удобненький. Все по порядку здесь, все функции. Значит, здесь выбираем вид фарма. То есть, либо ТП, либо Twin, либо Moving. Ну, я обычно всегда Moving использую. Его ставим. А дальше выбираем моба. Ну, допустим, крокодил поставим. А потом включаем функцию автофарм моб. Вот, мы бежим автоматически к этому мобу. И включаем функцию автоклик. И, как видите, мы автоматически начинаем его дамажить и тем самым его убиваем. Дальше, как мы убили, сразу переключаемся на другого. То есть, в принципе, довольно крутая функция, полезная. А, можно выключить ее. Сейчас мы этого добиваем. Как видите, фарм остановился, но клики до сих пор идут. А, также есть а, другой автофарм. Давайте его включим. Посмотрим, как он работает. Ну, работает, по-моему, точно так же, как обычный. Может быть, есть какая-то разница, но я особо не замечаю. Ладно. А, значит, выключаем. Автоклики тоже выключаем. Есть функция автоквесты. А, включаем ее. И мне пис... пишет, то что нужно убить... Короче, нужно больше убийств, как я понимаю. Да. Скорее всего, у меня уже квест взят. А, где его можно посмотреть? Что-то не могу найти. Короче, не знаю, где он находится. Ну ладно, в принципе, я думаю, кто играет, вы сможете легко найти квестового персонажа и посмотреть, какой квест вы выполняете. Получается, когда вы квест выполните, он автоматически вам засчитает его, если у вас включена функция автоквест. Так, идем дальше. Автооткрытие яиц. Я не знаю, где они точно находятся. Вот это вот, конечно, вопрос. Сколько стоит, я тоже не знаю. Ну, давайте попробуем выбрать вот самое первое. И включаем функцию автобай эк. Так, меня куда-то тпхнуло. А, получается, это вот это яйцо у нас. Да, это яйцо. Так, сколько она стоит? 150 привидений. Чуть-чуть а, не хватает. А, давайте, в принципе, быстренько заработаем тогда. Эти привидения. Сейчас у меня урон уже больше стал. И тем самым мы быстрее естественно убиваем мобов. Сейчас буквально вот пару секунд и проверим автооткрытие яйца получается. А, также здесь есть функция автоэкью бест питомцев. Вот. Ну в принципе вы это можете через саму игру сделать, либо через скрипт, как вам удобнее так можете и делать. А, так, все накопил, это выключаем все. Как у нас это яйцо называется? Да, оно у меня выбрано. отличным. Отлично. То есть, допустим, мы отходим от него и включаем функцию автобайг. У меня тп хайт на яйцо, и оно автоматически открывается, как видите. Все четко. Значит, эта функция работает. Только почему-то я застрял. А как выйти а выйти я не могу уже. Значит, арест нельзя сделать. Тогда, короче, смотрите, чтобы из-под текстур выйти, убираем тп и автофарм включаем. Все, и мы выходим из-под текстур.